Всех приветствую, дамы и господа, и у нас третий день, и это понедельник, и сегодня у нас три понедвижки. Мы приехали а, к первому застройщику в офис, это Шоба Хартленд, это новый район. А у нас вот здесь все собрались, Искандер, Святослав, Андрей, Денис и Артем. Мы сейчас были два с половиной часа в отделе продаж, общались а, с главным брокером. Это новый микрорайон, он недалеко от даунтауна. А в 10 минутах езды от бизнес Бэя и в 15 минутах езды там от моря от Дубай-Марины. Что характерно этот район, у него уже есть а, готовые очереди, то есть а, там уже живут люди. Это виллы, есть две школы, три проекта, где еще есть юниты, да, лоты а, от застройщика. Цены где-то от 300 тысяч а, долларов за а, юнит. То есть здесь нет студии, нет 20-30 вот, квадратов. Здесь минимум там, One Bedroom, это 50-60 квадратов. Формации очень много. Сейчас пойду и покажу вам. На макете, потому что тут. В принципе, нельзя походить по строй. Главное, надо понимать, здесь новые технологии строительства канала. Он будет с кристальной чистой водой. Это Кристалл Лагун называется. Она будет морская, а присняться пригодная для купания будет. И, соответственно, там будет температурный режим, который будет охлаждать эту воду. Еще будет подсветка. На, ну, на самом деле, это очень здорово. Ну, давайте, чтобы было понятно. В общем, вот это вот виллы, они уже построены. Здесь э, ничего не продается. Вот это, это две школы, они тоже уже построены. Здесь у нас получается крест. А, три таких вот проекта высотных у них получается своя набережная с песком я сейчас ближе подойду уже к ним отдельно мы их посмотрим а, у них будет своя набережная а, песчаная а вот у этих вилл а, своей набережной нет то есть им нужно да все равно в любом случае двигаться сюда вот он канал Кристалл Лагунс, который будет подсвечиваться. Здесь у нас сквер, парк, озеленение, много зелени. То есть район сообщается, ну, конечно же, шикарными автомобильными дорогами, развязками. Здесь у нас малоэтажные строения. Вот, кстати, они уже у нас почти готовы. Дальше еще там небольшие здания. Но мы, наверное, переместимся сейчас вот сюда. Так как у нас здесь тоже стоит часть домов. Вот здесь... А, то есть тоже они сейчас на стадии строительства. Здесь тоже, в принципе, ничего нет. Есть несколько а, предложений вот там, в этих высотках Крест а, и вот здесь. И также скоро будет новый старт продаж. А, вот в этой точке будет построено два небоскреба, жилых по 65 этажей. То есть вот здесь они будут находиться. Скоро будет а, пресейл. То есть мы, как получим информацию, будет известно. Но... А, если вы рассматривали покупку в Дубае, то здесь такой смысл, что а, лучше а, внести сразу на агентство чек, то есть а, ну, бронирование, да? и когда а, будет пресейл, нужно быть готовым, ну, чтобы менеджер, там, мы или еще кто-то другой мог внести бронь, это как бы подтвердить вашу готовность к покупке. А что уже будет в наличии, какие планировки там, и этажи, ну, понятно, что вначале будет все. Но нужно будет быстро успевать, потому что, как всегда, верхние там, видовые суперские ликвидные варианты распродаются в течение суток, просто в течение суток. Вот, давайте еще сейчас переместимся вот сюда. Вот эти дома сейчас у нас еще строятся. Ну давайте, вот крест Гранты. уже во всю величину он виден. Я, также я детали рассказывать не буду, это уже просто а, лучше при звонке, при зуме. Мы можем спокойно выйти на зум. А, с менеджером отдела продаж, он все объяснит. Форма оплаты, да, что там, куда, куда смотрит, какие планировки. Главное, надо понимать, что все дома у шобы сдаются с ремонтом, с качественным ремонтом готовые. То есть, вам не надо делать ремонт. Есть система рассрочек, очень лояльная. В общем, ну, об этом, конечно же, уже индивидуально. Смотрите, здесь у нас все апартаменты идут с балконами, с панорамными окнами. Есть вся инфраструктура, в каждом доме есть свой бассейн тренажерный зал, есть вот эксплуатируемые кровли, прогулочные зоны. И обратите внимание, сколько много здесь людей. Вот смотрите, закрест крест тоже. Он уже весь распродан. Там, возможно, там осталось каких-то, ну, не знаю, там пару юнитов. У него есть футбольное поле, парковочные места, а также там на первом этаже коммерческие помещения, многоуровневый паркинг, зона прогулок. То есть, смотрите, вот можно обратить внимание, что здесь вот так вот у нас идет Прогулочные зоны, где растут деревья, и они идут вот так вот по всему этажу вверх, по всему зданию. С этой стороны у нас также на паркинг, супер пятизвездочный сервис, это бассейн, там джакузи, зона отдыха, спортзал на эксплуатируемой, да, вот этой вот кровли. То есть вот эта вся территория, она относится к этому зданию The Crest, и у него есть свой пляж, свой собственный пляж, как раз вот на этой кристальной лагуне. Ну, на самом деле, здесь есть предложение от 600 тысяч долларов. Да, но это на самом деле большие апартаменты, то есть это не какие-то студии. А, цена по рынку, в принципе, вообще адекватная. И то, что это строит шоба, а строит на самом деле очень качественно. А, давайте перейдем сюда. это Также у нас находится вот это здание, вот оно на макете у нас. Да, то есть оно называется Крест Гранте. Здесь также внутренние территории ничуть не хуже. Это бассейны, скверы, прогулочные зоны внизу у нас также есть апартаменты также они с балконами и у него также есть свой пляж песчаный в принципе по дорогам говорить не стоит также есть свои парковочные места ну и конечно еще у нас есть крик вистос это третья высотка здесь также у него бассейн коммерции вся инфраструктура ну в принципе вам надо понимать что для того, чтобы комфортно жить, здесь есть все, ну, буквально все. Здесь не надо задавать вопросы за застройщику, а будет ли парковка, а будет ли бассейн. Не надо думать, да, там, где ставить автомобиль, там, не знаю, там, куда пойти, потому что все развлечения но вся инфраструктура будет находиться здесь также важно понимать что шоба они очень подходят ну прям скрупулезно именно к строительству у них вот есть целый презентационный зал там просто снимать сейчас нельзя Вот вы можете прям просто прийти ну да или с кем-то выйти по зуму там со мной я также могу сюда приехать или наши менеджеры которые здесь и снять вам вплоть там разрезы бетона разрезы стен разрезы санузлов и всего там стеклопакеты двери даже корпусная мебель разрезана, даже санузел, ванна, все в разрезе, все вентиляции, как подводится коммуникации, из чего состоят трубы, то есть ну вот ну, максимально все а, приближено, да, чтобы человек мог это пощупать, потрогать. Опять же, у нас в Сочи, там, кроме, ну, у нас вообще сдается практически все очень новой. И кроме там какой-то презентации на компьютере или какого-то там маленького макета, вы больше ничего не увидите. Да? Останется только уповать на то, что это все сбудется. Что еще важно понимать? Шоба у него опыт строительства с 2003 года. То есть он строит достаточно уже давно и выступал во многих проектах, которые строятся здесь. Застройщик там Дамак, Кемар, Азизи, он выступал подрядчиком. То есть он накопил огромный опыт, чтобы ну, строить, соответственно, качество. По формам оплаты, да, по бронированию. То есть вы можете забронировать, в принципе, любой юнит, когда наступает какой-то пресейл, престарт-продаж, да, но это нужно сделать оперативно. Так как у нас проблемы с переводами, об этом нужно позаботиться заранее. То есть вы можете оставить на наше агентство бронь, а мы уже когда что-то появится, мы просто будем держать вас в курсе, сюда приезжаем и вносим бронь. То есть подтверждаем нашу готовность к покупке. И когда уже будет известно планировки, этажи, виды, мы можем просто сразу оперативно приступить к оформлению. Потому что здесь на самом деле... Ну, распродаются все быстро, особенно апартаменты, которые one bedroom, two bedroom, да, то есть, да, остаются какие-то большие апартаменты, ну и, соответственно, цена у них самая высокая. Просто обратите внимание, сколько много людей. То есть, в отделах продаж Сочи, конечно же, не было такого давно, даже какой-то объект стартует, там такого нет. Я вот нахожусь уже здесь, наверное, четвертый час и люди все идут, то есть люди идут, в смысле менеджеры, брокеры идут с клиентами, кто-то выходит по Zoom, по видеосвязи, да, ну на самом деле нескончаемая движуха. Еще раз повторюсь, здесь, когда что-то стартует, здесь ну, в первый день-два распродается практически все. Вот здесь нет такого, как у нас там застройщик продает три года свои квартиры. Вот. А, и еще такой момент, еще очень многие люди, которые уже живут здесь, получили там резидентство или работают на контракте, они могут покупать а, в ипотеку. Ну, то есть они спокойно могут покупать в ипотеку. А, русские, да, то есть там из Казахстана, ну вообще, в принципе, кто угодно. И на самом деле, так как Дубай это Мультинациональная просто, ну не знаю, столица там, да, мира практически. Здесь очень много людей, которые покупают. Мы с вами можем заметить здесь людей разных национальностей из разных стран, как брокеров, так и клиентов. То есть, опять же, Сочи этим похвастаться не может. Сочи в основном покупает только тех, кто ну, живут в России, да, там, ну, может быть, там из ближнего какого-то зарубежья. Вот мы сейчас находимся уже на готовом районе, на готовой части района Шоба Хартленд обратите внимание насколько здесь очень много зелени вот так вот он уже выглядит это который был на макете вот это уже готовые дома полностью за живут люди здесь еще у нас идет строительство там же еще идет строительство то есть это малоэтажная застройка высотная застройка и виллы туда конечно же мы сами вот попасть не можем пожалуйста porsche 911 спокойно проезжает искандер вот тоже снимает ролик а, в общем, чтобы было понимание, вот тут в 100 метрах школа, одна из лучших школ в Дубае, где вот мы остановились, и вот так выглядит район. Просто представьте, друзья, что здесь не было вообще ничего, здесь была просто пустыня и песок. И застройщик здесь высаживает 8 тысяч деревьев каждый день, это все поливается, вот видно, что там у нас шланги, то есть это зелень. Поддерживается постоянно 24 часа на 7 Так как вы сами понимаете, что здесь ничего не растет Смотрите, здесь даже есть грядка а, С какими-то цветами, которые посажены и за ними также ухаживают Ну, вот опять же, монумент Шоба Хартленд Эстейт Специально для вас, друзья, остановились, чтобы было понимание Как это все выглядит вживую И это уже сдано И на самом деле стройка просто грандиозная Ну, чтобы понимали, да, по сочинским меркам Это там не не один не два гектара, да, там от а тысячи гектар, и здесь же в этом же районе будет огромный самый большой в мире югбаев, ну соответственно торговый центр. На этой нотке я думаю, что нужно сегодня закончить, потому что было очень много информации. Сейчас мы поедем обратно себе, короче, в номер, будем уже заниматься как раз вот обработкой информации, обсуждать и уже отправлять какие-то предложения своим клиентам. На этой нотке сегодняшний день, возможно, подходит к концу, может быть, будут еще какие-то включения, если будут какие-то интересные движения. Вам всем желаю хорошего настроения, ссылочки внизу, пишите, звоните. С вами был Артем, и всем пока!